Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! И сегодня у нас очередная кухня инфодайвинга, и мы расскажем новости, которые произошли за последнюю неделю. А последнюю неделю мы провели в Грузии. Мы были в этой прекрасной стране, специально ездили туда, чтобы... В Батуми конкретно. В Батуми, да, чтобы э, проделать ту работу, которую мы реально не могли проделать в Минске. Что это за работа? Начнем с основной части. Эта часть называется «Консультации». А, так как была написана книга по чату мам, это первая книга, всего предполагается уже написано таких три, будет, наверное, четвертая, а, это непосредственная работа мам, непосредственное озарение, осознание, а, все, как происходили изменения в их детях, какие изменения они наблюдали, а, как все двигалось, как все развивалось. А, и вот а, там принимала участие в написании этой книги, она конкретно это писали сами мамы. И, соответственно, в подарок тем мамам, которые тогда работали наиболее активно, мы имеем в виду первую книгу, мы сделали 10 мамам консультаций. И есть еще мамы, которые просто подарят, получат книгу в подарок, и эти мамы получат консультациям книгу в подарок. Консультации мы делали тем детям, которые еще Которым еще нужны были консультации Но у нас есть дети, это радует, которым больше консультации наши не понадобились Поэтому туда придет просто книга И мы знаем, что эти дети просто вышли в здоровую жизнь И мы желаем им счастливого пути да, То есть... Вот эти консультации мы могли делать там, потому что объем работ, сами понимаете, упал большой, потому что кроме детей у нас были еще и консультации, которые идут по заявкам. Поэтому мы очень плотно каждый день трудились, и каждый день мы брали новых детей, и новых, которые по заявкам приходили, и наших детей, которых надо было отработать вот в подарок. И мы обнаружили интересную такую закономерность. Много деток мы проводили вот уже в здоровую жизнь. То есть реально из 10 консультаций, сколько у нас, наверное, 7 раньше в здоровую да. жизнь. Труп, да. Труп, ну, шо, Два труба. ребенка у нас шли крайне сложными. Крайне сложными, и выход мы еще сами не видим. И один ребенок, то есть там еще нуждается в работе, еще со временем нужна будет консультация. Но в принципе там идет хорошая динамика, хорошая работа, потому что мамы все-таки двигаются. Да? А, кстати, вот даже с 10 детей, с одной мамой у меня был даже небольшой шок, потому что я не ожидала, что все настолько а, будет... Нехорошо. Да. Потому что была подключена, скорее всего, официальная медицина была подключена с ее воздействиями и с ее экспериментами. То есть ребенок стал подопытным. Ну ладно, каждый выбирает свой жизненный путь. Мы делали то, что мы могли, искренне от души. Мы действительно старались, заботились, чтобы дети ушли абсолютно в здоровую жизнь. И если брать, вот грубо говоря, 12 человек, кого мы а, смотрели, а, с кем мы а, пробовали работать, двоих мы не стали делать, потому что мы сразу отправили, там не двоих, а троих, там трое деток, в одной семье двое детей. А вот мы сразу отправили их в здоровую жизнь, там уже все хорошо на надо. Ну и вот 10 консультаций мы сделали непосредственно в Грузии. И плюс мы работали с другими детками, с другими историями, с другими ситуациями. И так как вы понимаете, какая это была психическая нагрузка, это достаточно серьезная нагрузка, когда вот из 7 дней, которые мы были в Грузии, да, день на прилет, день на вылет, а все остальное вот такая плотная, плотная-плотная-плотная работа. Консультационная. И плюс мы писали книгу «Парадоксальное восприятие». Мы писали науку. Впервые досталось науке. Этот раздел еще будет завершаться. Книга практически написана. Практически потому, что вот этого завершающего концовки, такой, которая приводит к концу книги, мы ее еще не... Не нащупали, не нашли. Мы думали, что мы найдем там, но мы там нашли науку. Науку мы разложили, показали с разных углов восприятия, где плюсы, где минусы, и как можно эти плюсы, имеющиеся, использовать для того, чтобы создать новую медицину, чтобы двигаться вперед в развитии. То есть вот эти вещи мы описали, показали, как мы их видим, да, если соединить целостное восприятие, из целостного восприятия смотреть на науку. Потому что... Например, та же самая медицина, которая есть сейчас, уже становится очевидно, Она а, своими медикаментами и своими а, электрическими влияниями, электронными влияниями, там, электромагнитными влияниями и так далее зачастую работает против психики. То есть психика создает болезнь для того, чтобы человек изменился. Человек не хочет меняться, он приходит к врачу и говорит, вылечите меня. Врач говорит, хорошо, на тебе таблетку, на тебе там, магнитные какие-то процедуры, на тебе микрополиризм мозга, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Человек идет, делает, а психике это не нравится, ее проблема не решается, человек не меняется. Наоборот, он как обвинял, так и обвиняет. Он как выносил ответственность, так и выносит. А потом у него врачи становятся виноваты, что его не вылечили, не спасли. А потом еще, еще, еще. И то есть он, он как жук-навозник зарывается в свою злость, в свою обиду, в свою вину и так далее. Он зарывается в вынос ответственности на самом деле. И таким образом психика не решает проблемы. И получается, существующая ныне медицина не решает проблемы человека. Она идет наперекор развитию сознания человека. А надо, чтобы она помогала. А если развернуть медицину в другую сторону, то надо тогда соединить работу с психикой с работой с врачом. И это на каждом уровне, и тогда а, таблетка с одной стороны будет помогать, но таблетка назначенная без непосредственного осознания и работы с психикой, с возвращением ответственности, с приведением человека в чувство благодарности и так далее, она не будет иметь результата. То есть это надо перестраивать всю медицину. И замечу, наверное, перестроить имеющуюся у нас бесплатную медицину даже где-то проще, чем перестроить страховую медицину, которая еще подкреплена финансовыми вложениями и распиливанием денег. Да? Выгодами. Да, Выгодами. То есть там еще и финансовые выгоды идут. Поэтому, вы знаете, тут очень много вопросов возникает, над которыми ученым, мужам еще придется думать и думать. Да, медицина, она больше стала своей основе бездумной. На самом деле это так. Роботизированной. Да. И а, даже в поддержку нашим словам вы можете заметить, а, как развивалась а, вот история того же самого ковида, заболеваний а, вот в нашей стране, в Беларуси, например, в России, на Западе, в Америке. И посмотрите, где больше всего умирало людей от ковида? Просто пачками. Как хранили в Италии, как хранили а, в латиноамериканских странах, в Индии. Ведь там же смертность была примерно одинаковая, в Америке в том же самой. А знаете почему? Потому что а, один раз на автомате назначенный препарат, который не помогал да, и не восстанавливал. Там, да. Ошибка на ошибке и пошло. Не было мозга, который работал. Потому что на самом деле не привыкли думать. там. Не привыкли думать. Вот именно не привыкли. Атрофировано это чувство. Есть... Указание вот так, так оно и делается. И все, дальше думать не надо. Но это мое личное мнение. И на самом деле то, что произошло в Беларуси, как Беларусь прошла вот все эти периоды заболеваний, вы знаете, мы вот в Грузии слышали отзывы людей, причем обладающих медицинским образованием, которые, которые в кухне, курсе всей кухни, которая происходила, да. они сразу сказали, на постсоветском пространстве в Беларуси самые лучшие врачи, самая лучшая медицина, самое лучшее образование и так далее. Мы много очень хорошего слышали о нашей стране, потому что действительно здесь были приняты грамотные решения вот, э, в период пандемии. И мы тогда еще говорили, что время рассудит и вот сегодня время уже показывает, что здесь было правильное решение, правильные подходы, грамотные подходы. Грамотно написаны диагнозы, грамотно подобраны леч... выходы и так далее. А это говорит о том, что здесь еще у людей не спится до конца сознания, Здесь еще не совсем роботы-автоматы. И так как это, это не совсем автоматизированная была процедура, а все-таки уровень образования в стране достаточно высокий, соответственно, это все было на высоте. И, наверное, очень хорошо именно на этой земле соединить инфодайм и медицину. Для того, чтобы делать следующий шаг, опираясь на то, что уже имеешь, на хорошую образованность, хорошие медпрепараты, хорошее оборудование, и это все совместить с тем, чтобы а, не идти в разрез с психикой, а идти вместе в такт, ногу, чтобы человек двигался и осознавал перед тем, как он будет есть таблетки, перед тем, как он будет проходить дополнительные процедуры и так далее. Это все должно быть соединено и идти в гармонии. Вместе не порознь Вот эти все вещи мы описывали В книге «Парадокса... парадоксальное восприятие Когда мы заходили В науку, там конечно не все так Красиво описано, там есть очень жесткие Подходы, совсем жесткие подходы И наверное не всем будет приятно Слышать и читать то, что но там не написано без этого. Не без да. этого, но факт Остается фактом Мы этот раздел написали Потому что вот у нас есть уже где мы по религии Так проходили, сейчас мы прошли немножко Потому прогулки. что наша цель искренность Искренне показать, где, Искренне. где человек заврался, и от этого у него развиваются заболевания. Где идут искажения в психике, которые порождают следующие искажения, следующие, следующие. И все это накатом приводит к деградации, к и потому, потому что, что да, и потому что мы понимаем, что если еще и мы будем скрывать и выкручиваться, то мы еще больше за, за, закопаемся во, во лжи в своей собственной. Поэтому наша цель это искренность, и поэтому где-то да больно. Но это все, это все описано, это все интересно, и а, вот этот кусок работы тоже был сделан. Ему, конечно, э, этому куску работы очень помогали Со, совместное э, времяпрепровождение, мы были. Вот все эти дни по 24 часа с Ириной вместе. То есть все это время мы могли где-то подгружаться, где-то рассматривать, где-то углубляться, где-то двигаться, где-то обсуждать и так далее. То есть 24 часа вместе. Очень много прогулок, когда ты ходишь и в процессе, когда ты двигаешься, у тебя случается озарение за озарением. Поэтому вот этот режим нам, конечно, очень помогал. И при этом мы смогли посмотреть какие-то красивые, красивые места, места в батуме да? туда туда прилетели, тепло. Тепло, да. Ну, да. мы уезжали из тепла там было холодно мы прилетели в мороз снег и дождь а когда вот уже проснулись утром мы увидели что возвращается солнце как и в минске мы из солнца вылетели и дальше все дни было тепло и потом пришла экстремальная температура 27 градусов последние два дня нашего там пребывания то есть, что неестественно вообще для, для Батуми в этот период времени. А, вот, и мы гуляли даже в горах, когда были. Гуляли, гуляешь по снегу, а, водопад идет, родниковая, это вода, как ледники. не а тебе от, от, Ты в майке с коротким роковым, тебе жарко. Фотографии все мы выставляли в Инстаграме. Там же и национальная музыка, национальные песни, национальные костюмы. В общем, то, что нам удалось увидеть, мы а, делились в Инстаграме а, с национальными особенностями Грузии. Нам очень понравилось. Понравились многие моменты в этой стране. Удивительная страна, удивительный менталитет. Нам очень понравилась забота людей в тех же самых в отелях, в ресторане, везде там везде семейные бизнесы. Видно, что работают просто семьи. Люди Родители, теплые, дети и так да, далее. заботливые, да. Женщины очень грузинские впечатлили, такие они умнички. Очень теплая. Я даже смеялась, говорила, что если бы я была мужчиной, то я бы обязательно на Потому что у тебя дома всегда будет тепло, у тебя Забота, всегда будет вкусно. Да, вкусно. Ты, ты всегда будешь находиться в заботе, в тепле. А вот, То есть вот сердечность такая, она проявляется, и она искренняя. Ну и, конечно, очень красиво у них семейный бизнес. Вот у них он развит. И этот семейный бизнес, он настолько вот впечатляет именно своей гармонии, какой-то гармонии, когда каждый занимается своим делом, и при этом это дело одно, общее. И при этом это очень, а, очень трудолюбивые люди. То да. есть работают и мужчины, и женщины, и дети, дети, и дети детей. А, то есть вот оно все на одной волне, и это все в каком-то любви, азарте. А, и мы когда спросили, а что же так стимулирует вот этот семейный бизнес? Вы знаете, а там система налогообложения интересная. Там, оказывается, есть упрощенная система налогообложения. Она примерно обороты и лимиты предполагает, как и у нас. Когда-то предполагала, пока ее не разрушили у нас. А, так вот... Там под один процент люди работают, поэтому у них нет смысла уклоняться от налогов. Более того, если они превысили оборот свой, да, У них не страшное наказание в виде штрафов и НДС сверху, у них просто ты платишь уже 3%, да. говорят, ну на 2% больше заплатишь заработанных денег. То есть люди стремятся в то, чтобы бизнес развивался, чтобы они больше зарабатывали, чтобы они были более обеспечены. Чтобы страна могла подняться. Чтобы страна могла подняться. И это рассказывали сами грузины. Кстати, о грузинах. Очень много легенд ходит, что все грузины такие горячие, прям направо-налево изменяют своим женам. Мы общались с грузинами, более того, с одним интересным грузином он нас отвез в свое родное село и выше туда, в горы. Много чего рассказывал. Много рассказала. рассказывал про Грузию, провел великолепную экскурсию. Весь день мы были на этой экскурсии, там и национальный ресторан вы можете видеть, там вот все, вся красивая Грузия горная. Вот. Это была экскурсия, которую вел этот грузин. И он рассказал про, семей, про семейственность Грузии, семья это очень важный ценности, момент. Да, про семейные. ценности семейные, там, про отношения и так далее. Про воспитание детей. Да, то есть а, в Грузии очень важны семейные ценности. И очень многие представления людей, которые а, вот даже у нас были, когда мы туда ехали, они просто рассыпаются. Это великолепная страна с великолепными семейными ценностями, с великолепными людьми, с необычайно трудолюбивыми людьми. А, и поэтому а, вот был такой тонкий момент, когда мы улетали мы увидели несколько моментов, вот там, даже, вот, даже последний кадр, когда мы грузили интернет в аэропорт, и вдруг вылетает грузинский флаг, и поверх он заштрихован украинским флагом, то есть поверх размазан. Украинский флаг, и а, вот этот момент такой впечатлил, потому что мы помним, как а, вот грузины, когда мы разговаривали, грузинки, когда общались в, вот в личной беседе, когда они сказали, что мы создали все условия приезжим, работаете, мы же работаем у них даже обида внутри не была. Мы работаем, мы очень много трудимся. А почему вы приехали, и вы не трудитесь? Почему вы ждете, что мы будем вас содержать? То есть это говорили люди, это говорили от сердца, поэтому мне очень хочется сказать и тем украинцам, которые смотрят нас, и с, кем, с детьми, которыми мы работаем, мы действительно любим Украину, мы действительно любим Грузию, мы действительно любим Беларусь. Мы не разделяем людей по национальностям, но мы за то, чтобы мы все были людьми, и mm -hmm. если mm -hmm. так случилось, что пришлось уехать, покинуть свою страну. И вас Видят, приняла страна. Работайте. Не, не надо садиться на шею к тем людям, к которым вы приехали, которые сейчас к вам а, открыты и добросердечны и м -м, заботятся о вас. Посмотрите, как они трудятся. Трудитесь и, и вы. Вам дадут возможность работать, вам дадут работать возможность открыть бизнес, зарабатывать и так далее. Просто не надо садиться на шею чтобы и этим людям не было больно, что они вместо того, чтобы содержать своих детей, своих внуков, они содержат вас, а не всегда идет порядочное отношение. Вот далеко не всегда. Мы просто очень много рассказов слышали, не хочется это повторять, и мы видели, как больно было грузинам за это. Поэтому, ребят, вот давайте хотя бы те, кто занимается инфодайвингом, мы будем людьми всегда и везде, в любой стране. И вообще, если мы, если мы, хотим, да, если мы хотим вообще, чтобы было у нас вообще в мире все хорошо, то давайте вон, будем все людьми. Просто людьми. Просто будем думать о том, что а, всякое в жизни у каждого может случиться. И надо всегда оставаться человеками. Надо в каждый момент оставаться... А, Теплыми настоящими. Теплыми настоящими. А, такими, как, благодарным как вы. Да, благодарными. То, да, на самом деле. Благодарным за то, что А что на самом видишь. деле это благодарность самому себе. Ведь она а. всегда вернется к тебе. Да, да, да, да. Поэтому... Так вот давайте просто посмотрим, что возвращается каждому из нас. Это и есть мы на самом деле. Это и есть мы те настоящие. Когда мы видим, что к нам приходит, мы видим, какие мы. Да. Вот поэтому вот это путешествие было удивительным. Оно развеяло много наших представлений. Оно позволило нам дописать большой кусок книги, который мы не могли написать здесь, потому что нам не хватало наблюдения именно за коллективным, за теми процессами, которые... Вот... Нельзя написать... Вот Если ты находишься в банке, ты не можешь писать банку снаружи, если ты находишься внутри. Тебе надо выйти и на нее посмотреть снаружи. И менять восприятие, сидя в банке, очень тяжело. Иногда надо выехать и посмотреть со стороны и увидеть это все другими глазами для того, чтобы для того, чтобы сделать другие выводы, для того, чтобы изменить восприятие. И коль в инфодайинге основа – это управление восприятием, то иногда приходится выезжать для того, чтобы совершить какие-то действия. И опять-таки сделать те же с подарки родителям, потому что мы работали там тоже в определенных восприятиях, в определенных состояниях сознания для того, чтобы увеличить эффективность нашей работы. Кстати, обратная связь пришла практически… Практически молниеносно от мам, когда они увидели, как это все быстро срабатывает. Вот по этим детям, где уже были толчки, где уже были положительные изменения. И сейчас это следующий этап. Вот. А, кроме того, мы смогли за эту неделю написать наше новое расписание. Расписание до середины августа. Оно в ближайшее время появится на сайте subretion.com. Sub там появится новый образовательный формат. Там появятся новые курсы и тренинги, которые предполагают именно восприятие. Там будет сложный момент такой. Эти курсы будут идти с восприятия, когда ты смотришь с более широкого сознания на, на психику и на те процессы, которые происходят в ней. И, соответственно, психотехническая база, которую ты используешь, она не та, будет, которую ты смотришь, когда ты смотришь вот из банки наружу, и ты понимаешь, что психика она огромная, весь мир – это она. Да? И результативность, соответственно, она будет при вот этих двух психотехнических баз, то есть их нельзя оторвать. Поэтому вот это два разных восприятия. Из узкого восприятия, из широкого восприятия. И вот этим вещам мы тоже будем учить, показывать, потому что есть моменты, которые можно взять с одного восприятия, есть моменты, которые со второго. Если вы просто академически умом там, возьмете это, как вот это устроено так, это устроено так, и я делаю так, то ум ничего не делает. Да, здесь работает сознание. И поэтому здесь очень важны осознание, озарение. И именно вот эти потоковые состояния, и именно через потоковые состояния ведется работа. Вот этому всему мы будем учить. И в ближайшие полгода будут посвящены этому. Вы увидите расписание. Вы увидите те курсы, которые желательны для того, чтобы брать, например, какую-то тему. Эта тема давалась с узкого восприятия. Значит, возьмете с другого восприятия. Да, потому что в узком восприятии у вас еще а, будет хотеться все это видеть. Все это а, идет с каким то экстрасенсорным представлениями и так далее а с широкого восприятия остается только чувства и знания то есть там, там совсем другие подходы. И остается парадоксальное восприятие. А парадоксальное восприятие опять-таки, надо натренировать, наработать это сложное восприятие. Кстати, когда говоришь о восприятиях, зачастую для человека это вообще непонятно, о чем мы говорим. И вы знаете, мы, мы понимаем вас, и мы понимаем, как сложно, зачастую воспринимается то, что мы говорим. Особенно, когда парадоксы начинают идти. И на курсах, когда идут парадоксы, как иногда заворачивается мозг, да, и кипит, когда кажется, что. Просто ума не хватает, чтобы это все взять, чтобы мозга, ресурсов мозга не хватает. Поэтому все-таки первоочередными для всех будут наши книги. Они написаны постепенно, шаг за шагом, как проходили мы. Там есть моменты, где можно зависнуть, подумать, осознать. И это дает определенное расширение, это дает настраивание новых нейронных связей мозга. И замечу, вот мы даже заметили такую штуку, даже просто прочтение книг родителями уже меняет их детей, потому что меняется сознание родителей, уже идет да. движение потому что идет развитие сознания, развитие мозга идет напрямую. Это связанные вещи. Просто это все шло в едином потоке из глубины, это все проделано, вы видели за короткий промежуток времени, и это не связано с какими-то э, бредовыми моментами, это все связано с практической работой, и все привязано к практическим результатам. Поэтому, а когда там на ютубе иногда пишут люди, кто попал случайно на канал и не знают, начинают писать, а вы там покажите свой результат. Да. Вот зайди, посмотри фильмы, посмотри работу, посмотри, посмотри отзывы. Вот, на самом нет, деле это -то тоже говорит. пишут люди автоматы. Потому что они по себе тоже судят. Что говорят, говорят, но нет, нет каких-то там результаты. результатов. Да. И поэтому они бездумно они выходят на канал и пишут. Ты посмотри, ты поинтересуйся, будь человеком. Сначала поинтересуйся, куда ты пришел, не будь роботом-автоматом. Не штампуй вот эти вот заготовочки, заготовки. да. Итак, вот эта неделя у нас прошла чудесно. Подготовлены курсы, подготовлены программы. Все подготовлено. А сегодня у нас будет чудесный вечер. У нас сегодня опять в 18 часов будет стрим «Вопросы и ответы». Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы любые. Можно и про Грузию тоже. С удовольствием поделимся впечатлениями, расскажем о том, где были, что видели. Кстати, уже под это дело, под впечатление сразу. Я хочу вспомнить дендропарк мы были под Батуми в Дендропарке. Это такое удивительное место. Красивое. Да? Его за свой счет полностью собрал все деревья, включая сиквои. Они привезли, привезены столетними там огромными, с корневищами. Все это посажено было. Там транспортировки все это описано. Это очень дорогостоящий проект. И это удивительное место. Там собраны деревья вековые с разных регионов, с разных стран. В Калифорнию за сиквои уже ехать не обязательно. Можно ее посмотреть в Грузии. Вот. И там очень очень приятно играть а, и гулять с детьми а, там все очень красиво организовано все это бесплатно и вы знаете, насколько я потом почитала, такой дендропарк не один в Грузии. Его организовал бывший премьер Грузии Иванишвили, за что ему очень большое спасибо. И когда местные говорят, рассказывают о нем, они говорят, ну вот он вложил деньги, он миллиардер, он вложил в это. И задаешь вопрос, а вот почему грузинский миллиардер вложил деньги в Грузию? А вот там российские миллиардеры, вот, например, того же самого Дерипаску, я знаю только по по скандалу там, с Настей Рыбкой. А так бы я не знала, что такой миллиардер существует. Или там Абрамович я знаю по его яхтам и очередным скандалам сексуального плана и так далее. То есть, ребята, а где ваше вложения в Россию, где ваше вложения вот здесь? То есть. А возможно, мы чего-то не знаем, мы просто не были там в Норильске или еще где-то. Может, и там побудем, может, и там есть вложение, может, мы не правы. Но вот... А, Но а, пока так. Пока так. Но грузины сказали, его не Иванишвили вложил, потому что у него родилось два сына Альбиноса. А, и, это он говорит, хотел, и он да, хотел просто оставить след, хотел, чтобы его дети были в здоровой среде, и не только его дети дышали свежим воздухом. То есть он парк открыт. открыт, парк доступен, он бесплатен. Он бесплатен. Приезжают он бесплатен. просто гулять там. И я тогда задумалась, так неужели для того, чтобы люди с миллиардными состояниями делали добрые дела, надо, чтобы у них были генетические поломки. Вот это такой вопрос на заметочку, на заметочку да? Тем, на, да, тем, кто вот выводил деньги и там развлекался с яхтами, проститутками там, и так далее. А зачем? Какая слава о вас? И зачем вам генетические поломки у ваших наследников для того, чтобы остановиться и сказать «стоп»? А что я сделал? Какое след о себе оставил? Что будут помнить обо мне? Настю рыбка обо мне вспомнят. Это вот такие моменты, которые тоже в Грузии потрясли. Потому что, получается, кстати, в Мексике тоже когда-то это потрясло, когда местные наркодилеры, местные авторитеты криминальные вкладывают деньги в экстрим-парки, в привлечение туристов, в инфраструктуру именно в своей стране, для того, чтобы его страна была здоровой, богатой. Не выводят деньги за границу, а вот именно здесь все это процветает. И вот мы в Грузии это увидели, и в принципе это приятно это. Итак, сегодня в 6 часов у нас будет 18 часов а, стрим. Мы ответим на ваши вопросы, а в 20 часов у нас будет лекция. Лекция называется «Мир мертвых. «Мир мертвых у нас необычная лекция. Мы постараемся показать элементы расширения сознания, выхода за психику, возможности выхода за психику через осознание. Немножко геометрии подкинем, но это лекция. Это такой формат не столько вас окунуть в эти состояния, потому что это, это формат ознакомительный. Мы не будем там делать погружений, показывать вам из состояние из глубоких загрузок, да? потому что эти все вещи берутся только в глубоких состояниях, в глубоких состояниях погружения в себя, в свой внутренний мир. Только через свой внутренний мир можно выйти в мир мертвых. если брать это через состояние. По-другому не получится. Через внешний мир вы в мир мертвых выйти не можете. Но именно там хранится та информация, которая влияет на наши сны. Наши сны непосредственно влияют на то, как мы, то есть это продукт нашего подсознания, они влияют на то, что мы потом видим днем и что мы проживаем днем. То есть эти вещи взаимосвязаны. И поэтому, если вы хотите понять, почему вы видите именно такой сюжет днем, Имеет смысл зайти и посмотреть, так что же вы подгрузили ночью. А если вы пойдете и посмотрите, да как же вы подгружаете это ночью, вы, вы обязательно попадете в мир мертвых, потому что информация качается оттуда. И это сложная система переотражений. Вот какие-то элементы сегодня на теоретическом уровне мы расскажем. Мы расскажем, как это работает. Мы расскажем, как течет время. То есть по сути дела дело мы сегодня познакомим вас с тем, что наука называет антимир. И чем мир отличается от антимира, принципиальная разница, за счет чего существует игра. Потому что игра бы была бы, если бы она была абсолютно симметрична и зеркальна, она бы не была бы игрой, она бы свернулась, она бы схлопнулась. Значит, где-то есть асимметрия. Вот сегодня мы эту симметрию попробуем найти через геометрию. Это все будет на лекции «Мир мертвых». Она продлится час с 8 до 9 вечера. Мы ответим на ваши вопросы, развеем какие-то сомнения и заблуждения, которые существуют в экстрасенсорике на эту тему и в представлениях. Потому что зачастую человек с очень большим количеством тараканов на эту тему приходит и страхов. И если даже просто столкнулся, вот когда мы курс проводили, где мы давали техническую базу, связанную с этим восприятием, потом у человека много страхов и очень сильно. Сильно раздувается эго, очень много проблем возникает. Да? А, поэтому вот эти все вещи мы сегодня проговорим, расскажем. Если вам интересно, подключайтесь. А, она будет, эта лекция в 20 часов. И не просто так она сегодня будет, потому что завтра у нас начнется курс, который называется «Ценность себя». А, по сути дела, это последний курс из экскурсов в психику. Это завершающая точка или начинающая игру точка. Именно с этой точки начинается игра в жизнь. Именно с этой точки Абсолют выделяет сознание для игры. И именно здесь есть некоторые программы, которые красной нитью проходят через все жизни человека. И вот с этими программами, с этими настройками мы и будем работать на курсе. Это старт жизни. Вот. И вот по сути дела этим завершается цикл из глубины этим курсом. Дальше курсы из глубины будут, но они будут брать какие-то аспекты а, ну, чуть позже, а, потому что все равно свои зеркала чистить надо. Все равно ты проживаешь там какой-то промежуток времени, все равно ты общаешься, тебе, да, да, все, равно надо потом все, равно, все равно надо чистить а, себя же. да. А это значит либо работа с людьми, либо вот эти глубинные курсы. Нам проще глубинные курсы. Это работа с нами, это работа с вами, и это дает очень хорошие результаты на выходе. А, и по здоровью, и по отношениям по жизни потому как меняется жизнь да а вот поэтому потом у нас начнется после этого курса цикл курсов которые связаны с потоковыми состояниями с надсознанием подсознанием за зеркальем и так далее с определенной систематизацией с управлением восприятиями а, ну по сути дела если вам интересен этот путь и если вам интересно Ваше устройство и самое главное, не просто ваше устройство, а то, как создается реальность. Ключ это создание реальности. То есть это не просто я там умом нарисовал чего-то или глаза закрыл, представил, и это проявится. А если не проявилось, то куча объяснялок, почему не проявилось. Кстати, в последнее время на эту тему Google мне начал... Под... Вот, наверное, потому что мы обсуждаем, вот рядом с телефоном разговариваем. И потом Google начинает подкидывать материалы на тему из эзотерики, из разных тренера, какие тренинги ведут на эту тему, почему все проявляется не так, как мы хотим. И ты смотришь на это и видишь, какую чушь люди несут. Так вот, ребят, вот это все можно прожить на своем опыте, потому что когда вы находитесь вот в этих глубинных состояниях погружения в себя, в озарениях, там есть вещи, которые очевидны. То есть состояние знания — это состояние очевидности. В принципе, с этого начиналась наука. Ведь с чего начиналась наука? Религия не дала науке существовать в свое время. Но... А... Ученые уже сказали, вот давайте мы наукой назовем, вот мы констатируем, что это черное, и мы доказываем, что это черное. А здесь мы констатируем, что вот так вот треугольник будет раскладываться в теорему Пифагора. А здесь вот будет вот это, и мы докажем, что это так. То есть те вещи, которые очевидны, люди доказывали, что это так. И дальше то, что уже доказано, к нему привязывали следующее доказано. Следующее. Таким образом выстраивалась платформа материи, когда материя первична. Да? А, так вот, а, когда мы входим вот в эти состояния, а, оказывается, что там есть такие вещи очевидные. Да? Когда ты смотришь и ты видишь, а, мы живем не так, а в психике очевидно вот так. А мы живем диаметрально противоположно. Парадокс. Вот этот вот парадокс, он становится очевидным. И ты видишь очевидность, когда ну, есть черное, есть белое, но при этом ты видишь цветной мир. И это очевидно. А вот, поэтому э, мы вот эти вещи через очевидно, а это знание, это прямые знания, мы предлагаем э, людям проживать самим. Для того, чтобы они не говорили там, говорим, мы глупость, не глупость, э, проживите, попробуйте, и вы будете знать, глупость это или не глупость, и вы будете осознавать, доказывать, кому-то не доказывать. И вы, самое главное, что ваше сознание, э, когда оно уже знакомо с этими состояниями, оно через них видит, как создавать. И тогда то, что вы создаете, проявляется на 100%. То есть оно не отклоняется. Другой момент, что есть какая-то еще дельта во времени, потому что вы сами себе не верите. Вот эта дельта, она образуется неверием в себя, в свою психику. Именно не неверием. Пока у вас есть сомнения, вот, растягивается во времени. Но вы получаете стопроцентный результат по-любому. Поэтому если вам вы интересны сами себе, да? если вам интересна ваша внутренняя суть, если вам интересен ваш внутренний мир, психический мир, если вам интересно собственное здоровье, если вам интересно, далее, интересно в себе открывать эти знания, добро пожаловать. Приходите. Вы их открываете в себе сами. Мы вам только показываем, куда двигаться. На самом деле, чем и удивителен инфодайинг, потому что мы не можем погрузиться в вас. В вас вы можете погрузиться только сами. Более того, вы можете погрузиться только в себя. И только в себе найти ответы на все вопросы. Даже если, а вот мы работаем со здоровьем детей, да, казалось бы, мы погружаемся в ребенка. Нет, мы погружаемся в себя. В себя, мы же в себя А ребенка этого мы находим в себе. Мы же не ныряем в ребенка физически. Да. Ребенка этого мы находим в себе. В себе меняем настройки в этом ребенке. И оказывается, что этот ребенок снаружи, который, кажется, не мы, а на самом деле он в нас, в нашей психике, он поправляется. Вот так мы работаем, господа. И поэтому, когда нам начинают задавать, там, мы от какого эгрегора берем энергию или еще что-то, за, за счет каких ресурсов мы работаем, у людей еще энергия и ресурсы – это одно и то же. Вот тарканы вообще такие. А, нет, все в себе. Я? Я? Это единое я. Я это весь мир. Я это целостное я. И когда осознаешь в себе весь мир, тогда можешь делать любую настройку в этом мире. И сознание оно едино. Сознание едино всех. И поэтому делая вред какому-то человеку, ты делаешь это вред себе. Но если ты уделяешь человеку внимание с добрыми помыслами и заботишься о том, чтобы он чувствовал себя лучше, да, чтобы жизнь была краше, чтобы, чтобы, чтобы, да? Это все случается и ты это делаешь себе. Тогда ты становишься здоровее. Тогда ты становишься попадаешь в другие условия. И, и, и, и ты выстраиваешь свою жизнь целостно. гармонии да, с собой. И тогда ты понимаешь, если в тебе злость, то мир никак не может тебе стать добрым. Он тебе будет отражать твою злость. Вот это ты понимаешь. Просто даже не понимаешь, ты осознаешь это. А Глубинно осознаешь. И когда ты эту злость не осознаешь себе, то даже попав на другую землю, в другую страну, ты все равно будешь злым. Потому что в тебе эта злость бурлит, пока ты ее не осознаешь. А злость это ресурс, ресурс силы. Вот а, это сила, а, да, а сила она будет требовать компенсации, пока ты ее не а, угомонишь в себе она будет прорываться на тебя снаружи. Поэтому, господа, вот эти все вещи мы показываем в инфодайлинге, как это все работает в психике, что как осознавать. И вы знаете, что те, кто начал заниматься, они имеют очень хорошие результаты в жизни, прекрасные изменения в жизни, включая по здоровью, по отношениям, по реализации, по всему. Вы идете к гармонии, это ваш жизненный путь, это ваше, ваше развитие, это развитие вашего сознания, а в котором мы тоже заинтересованы, потому что это наше О, сознание. Да. Мы заинтересованы тоже, чтобы все люди развивались. Да. Потому что мы все одно я. И очень много дают наши книги. Они именно помогают человеку, ну скажу образно, вскрыть самого себя. Вот просто себя открыть потом, себя. Да. Итак, дорогие друзья, на этом мы прощаемся с вами. До встречи сегодня в 18 часов на стриме и потом на лекции и на курсе. До встречи.